Двойника Путина убьют и скажут, что убили Путина. Ранее Лавров заявлял, что США готовят покушение на Путина. По мнению министра, слова неназванных официальных лиц из Пентагона о нанесении обезглавливающего удара по Кремлю говорят об угрозе физического устранения президента России. Всем привет, друзья! С вами Антон Белюк и канал Work and Life. И я сейчас нахожусь в святущей Республике Польша. На момент, когда снимается это видео, у нас 1 мая 2023 года, и здесь все хорошо, все умиротворенно, рядом озеро, люди отдыхают на природе, играют с детьми. Здесь мир и идиллия, а что самое главное, мирное небо над головой. Но в соседней Украине далеко все не так здорово. В соседней Украине убивают людей, в соседней Украине умирают женщины и дети. В соседней Украине идет кровопролитная война, развязанная кремлевским режимом. Режимом, чьи дни уже сочтены. Сегодня мы зашли в стадию кипения. Почему я честно все говорю? Потому что мы зашли в эту стадию. У меня нету права перед теми людьми, которые будут жить в этой стране дальше, им сейчас врать. Лучше убейте меня. Но я не буду обманывать. Я должен честно сказать, Россия стоит на грани катастрофы. Потому что уже официально заявляется как западными журналистами, так и западными политиками. Также происходят различные утечки из секретных западных документов о том, что готовится убийство Путина. В сети появились слитые секретные данные о подготовке Киева к атаке на Москву и другие города России на 9 мая. На первый взгляд многие из вас могут подумать, что... Ну и здорово, убьют Путина и закончится война. Но, друзья, здесь все далеко не так однозначно. Потому что, судя по всему, то, что готовится, это на самом деле не убийство Путина, а так называемая операция «Выход из игры». Потому что убрать на самом деле, скорее всего, планируют двойника Владимира Путина, одного из этих двойников, а сам Путин благополучно скроется, к примеру, в какой-нибудь Аргентине, как в свое время скрылся Гитлер. Проект Ноев Ковчег. Кремль готовит секретный план по эвакуации Путина в Латинскую Америку. Почему я так считаю? Объясню вам в этом важнейшем видеоролике. Также мы разберем в этом видео планирующиеся Украиной контрнаступление, наступление, которое может стать переломным, по-настоящему переломным моментом в этой войне. Мы разберем, когда же оно примерно начнется, с чего оно начнется, началось ли оно уже и, что самое главное, что будет в случае его провала. Обязательно смотрите это видео до конца, подписывайтесь на этот канал, кто еще не подписан, жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем, делитесь ссылками на это видео с друзьями, подписывайтесь на другие мои крайне важные и полезные ресурсы. Ссылки на них как в описании к этому видео, так и в первом закрепленном комментарии. Особенно прошу обратить ваше внимание на мой информационный телеграм-канал. Устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали! Киев анонсировал удар по Москве 9 мая 2023 года, предупредив россиян. Песков анонсировал выступление президента Владимира Путина на параде победы 9 мая 2023 года в Москве. Глава ГУ разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, в свою очередь призвал Россияна не участвовать в парадах Победы в России 9 мая 2023 года. Особенно настоятельно он предупредил об этом жителей Москвы. Он заявил, что военная разведка Украины знает о маршруте и рассадке официальных лиц, а также об охране и другие подробности безопасности высшего руководства страны в этот день. Сообщает .ру. Сообщается, что Киев якобы собирается сделать все возможное для возвращения своих границ 1991 -го года. К тому же Юсуф дал обещание наказать всех, кто имеет отношение к российскому вторжению в Украину в 2022 году. По мнению украинских СМИ, такие заявления могут означать обещание нанести удар по Москве в день победы 9 мая этого года. Экс-советник главы Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинская армия может ударить 9 мая по Красной площади. Повод для этого якобы подходящий день победы. «Факт летающего над Красной площадью украинского дрона есть, поэтому я бы не спешил говорить, что Путин обезопасен», заявил Арестович в интервью. На этом фоне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что президент России Владимир Путин выступит на параде победы на Красной площади в Москве. «Конечно, выступление будет» сказал Песков. Напомним, что в прошлом году Путин в своем выступлении на параде Победы заявил, что Россия дала упреждающий отпор агрессии, когда начала СВО в Украине. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынуждено, своевременное и единственно правильное решение. На этот год Песков отказался давать анонсы о программе Дня Победы, при этом он назвал преждевременными сообщения о том, что в этом году на 9 мая будет отменено выступление авиации, он подчеркнул, что подготовка к празднованию Дня Победы в Москве активно ведется и мероприятие пройдет традиционно, как это бывает каждый год. Напомним, что в ряде российских городов Парад Победы в честь 9 мая 2023 года был отменен из соображений безопасности. К примеру, таких мероприятий не будет в граничащих с Украиной городах, в Курской, Белгородской областях и Краснодарском крае. Значит, Киев анонсировал удар по Кремлю на 9 мая и призвал россиян не появляться на Красной площади в этот день. Почему это было сделано? Здесь может быть два объяснения. Первое из них заключается в том, что действительно планируется удар по Красной площади на 9 мая. Цель номер один, соответственно, при этом ударе будет сам Владимир Путин, или же, скорее всего, его двойник, который там появится. Или же второй вариант, который заключается в том, что украинское руководство просто хочет нагнать жути и деморализировать тех людей, которые придут на празднование 9 мая. Украинское руководство хочет вселить в них страх того, что по ним вот-вот нанесут удар. На Западе открыто обсуждают возможность ликвидации Путина. Легче всего это закончить, если кто-то убьет Путина. Германское издание Welt опубликовало интервью с американским журналистом и политологом Фредом Капланом, озаглавленное его цитатой о наиболее простом способе завершения конфликта в Украине путем убийства президента России. Посол РФ в Германии осудил Велт за интервью с призывом к убийству Путина. Посол РФ Сергей Нечаев назвал пробитием ДНА публикацию в немецкой газете Вэлт с заголовком о наиболее простом способе завершения российско-украинского конфликта убийством президента РФ Владимира Путина. Речь идет об интервью с американским журналистом и политологом Фредом Капланом, которая озаглавлена его цитатой. Если учесть то, что в последнее время мы часто видим, различных непонятных личностей, очень сильно похожих на Владимира Путина, которые появляются как в Севастополе оккупированном, так и в оккупированном Крыму, либо же в оккупированном Мариуполе и так далее, и так проще, то можно сделать вывод, что с высокой долей вероятности на День Победы выступит именно двойник Владимира Путина, потому что, конечно же, сам Путин не будет подвергать свою жизнь риску. «Вэлт» этот фактический призыв к убийству транслирует без купюр и оговорок и даже выносит в заглавие. «Достойно сожаления, что некоторые германские СМИ в своем антироссийском рвении переходят границы допустимого и каждый раз пробивают дно. Это возмущает, но уже не удивляет». Говорится в комментарии господина Нечаева в телеграм-канале посольства. Сенатор-республиканец Линси Грэм в марте 2022 года выступил с призывом к убийству Владимира Путина. Кремль тогда заявил, что в эти дни не всем удается сохранять трезвость ума. Белый дом не поддерживал высказывание господина Грэма и заявлял, что США не выступают за смену режима в России. И в том случае, если удар будет нанесен действительно по Красной площади по Владимиру Путину, и если этот удар в СУ будет результативным, то есть того, кто будет вместо Путина устранят, вот тогда создается очень серьезный вопрос. Что же будет дальше? Ведь Путин наверняка очень четко осознает, что война уже проиграна с треском. И если убьют у всех на глазах, на глазах у всего мира, на глазах телекамер, его двойника, а не его, то появится ли потом настоящий Путин, если он вообще еще существует, на глазах у людей, или решит скрыться, то есть воспользоваться тем планом «Б», который наверняка есть. Скрыться, чтобы спасти свою никчемную жизнь. Ведь это будет идеальный момент для этого. То есть инсценировать таким образом свою смерть, подставив под удар двойника, а самому куда-то улететь, уплыть или убежать просто, куда-то, где он сможет коротать оставшиеся деньки своей позорной жизни. Окружение Путина не исключает, что Россия проиграет войну в Украине и руководству потребуется срочная эвакуация.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 Я склоняюсь именно к тому варианту, что с очень высокой долей вероятности этот план будет реализован. То есть план по скрытию настоящего Путина путем устранения его двойника. Вопрос только, когда он будет реализован? На 9 мая или на какой-либо другой день? Любой летний денек, либо осенний. Поживем, увидим. А сейчас идем дальше. Лавров рассказал об анонимной утечке информации с Запада о покушении на Путина. Информация от 28 декабря 2022 года. Сергей Лавров объяснил, почему счел слова представителя Пентагона угрозой для Владимира Путина. Глава МИТа России Сергей Лавров сообщил, что намеренно обратил внимание на недавнее заявление независимых лиц США об обезглавливающем ударе по Кремлю. Министр объяснил, что счел эти заявления угрозами президенту России Владимиру Путину и сознательно хотел подчеркнуть это. Я хотел сознательно гипертрофировать эту анонимную утечку, потому что этот источник сказал, что такая угроза прозвучала, и в принципе Кремль не должен себя чувствовать в безопасности. Там не было ничего лично про Путина, но все было понятно. Я решил акцентировать это сознательно, потому что прозвучало это на фоне незамолкающих говорящих голов, киевской власти, заявил Лавров. Подчеркнув схожесть таких высказываний с теми, что свойственны украинским политикам, слова министра прозвучали в программе «Большая игра» на Первом канале. Ранее Лавров заявлял, что США готовят покушение на Путина. По мнению министра, слова неназванных официальных лиц из Пентагона о нанесении обезглавливающего удара по Кремлю говорят об угрозе физического устранения президента России. Кроме того, согласно заявлениям Лаврова, Киев надеется спровоцировать прямое столкновение НАТО и России. То есть западные журналисты и политики уже открыто, совершенно открыто обсуждают возможность устранения Владимира Путина. То есть это не видано, да, казалось бы, еще буквально полтора года назад, но сейчас это реальность. И почему это делается? Ведь очевидно, опять же, что Путин это, если не агент западных спецслужб, а скорее всего он агент, то он как минимум является в сговоре с теми, кто засеял всю эту войну. Потому что я считаю, что он лишь исполнитель, а за ниточки дергают совсем другие люди. Соответственно, здесь возникает логический вопрос. Для чего тогда, собственно говоря, заказчикам этой всей войны убирать своего исполнителя? И перед тем, как они его хотят убрать, убрать анонсировать это, опять же, на весь мир в различных интернет-ресурсах, в различных медиа и так далее, такие как, к примеру, немецкая газета Welt. Ответ, опять же, напрашивается логический. И ответ это заключается в том, что, судя по всему, готовится та операция, о которой я говорил вам в начале, операция по устранению Владимира Путина, а вернее его двойника, которая будет анонсирована как, соответственно, и представлена как устранение самого оригинала Путина который, в свою очередь, будет благополучно где-то доживать свои оставшиеся годы в итоге. Идем дальше. Начало контрнаступления в ВСУ. Могут ли украинцы атаковать Москву, Санкт-Петербург и другие города РФ на 9 мая 2023 года? Готовит ли Киев нападение на День Победы? В сети появились слитые секретные данные о подготовке Киева к атаке на Москву и другие города России на 9 мая. Данные о якобы готовящихся атаках ВСУ на Москву, Новороссийск и другие города РФ к Дню Победы 9 мая 2023 года распространили западные СМИ, ссылаясь на слитые в сеть секретные документы Киева. Реально ли в Украине решили перейти к наступлению не только в зоне проведения спецоперации, но и на российские города? Когда Зеленский отдаст приказ к контрнаступлению и что говорят эксперты? Я расскажу вам далее. Недавняя атака беспилотников на Севастополь была предварительным шагом в подготовке Украины к контратаке, которая запланирована на День Победы 9 мая. Таким мнением поделился эксперт Юрий Кнутов. Напомним, Михаил Развожаев, губернатор региона, сообщил, что 24 апреля 2023 года около половины четвертого утра по местному времени беспилотники атаковали Севастополь. По его словам, подводный аппарат не смог достичь порта и утонул, а БПЛА был уничтожен с помощью ПВО. Военные эксперты считают, что помимо подготовки к контратаке, атака на Севастополь была также направлена на вызов паники среди российских граждан, которые планируют отдых на территории Крымского полуострова во время летнего сезона. Это может привести к срыву курортного сезона и вызвать недовольство у граждан России. Итак, самое ожидаемое событие в последних месяцах это контрнаступление ВСУ. Когда же оно начнется? Самый главный вопрос, опять же, последних э, месяцев, недели, дней. Все ждут его с нетерпением, причем ждут его как россияне, так украинцы, так и весь мир. Почему? Да потому что это контрнаступление может стать решающим в этой войне. Потому что на кону стоит не больше, ни меньше, а сухопутный коридор в Крым и сам Крымский полуостров. И в том случае, если украинской армии удастся выполнить задачу максимум, то есть перерезать сухопутный коридор в Крым и деоккупировать Крым, при этом разгромив ту огромную группировку российских войск, которая находится как в оставшейся части Херсонской области, так и в Крыму, то в этом случае даже самые конченые зе-патриоты поймут, что война проиграна с треском и, соответственно, Путину может очень сильно не поздоровиться, если на тот момент он еще будет официально находиться у власти. Провокации Украины на День Победы 9 мая. Перед Днем Победы 9 мая 2023 года украинская страна может провести несколько военных провокаций. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков. Леонков подчеркнул, что возможные действия вооруженных сил Украины должны быть рассмотрены с особым вниманием, особенно в свете того, что в Киеве заявили о намерении подарить России какую-то провокацию в честь этого праздника. Тем не менее, эксперт отметил, что это не означает, что мероприятия, запланированные на 9 мая, должны быть отменены. Все необходимые меры безопасности будут предприняты, чтобы провести парад в Москве и Санкт-Петербурге. Леонков также заявил, что парад Победы – это мероприятие, которое Россия должна обязательно провести после окончания военных действий в Украине. Этот день является важным символом для России, и в регионах, где празднование отменили из соображений безопасности, его проведут после окончания так называемой СВО. «Зеленский может начать контрнаступление 9 мая 2023 года», — заявил Евгений Пригожин. Евгений Пригожин, основатель частной военной компании «Вагнер», утверждает, что Украина планирует начать контрнаступление против России в преддверии Дня Победы 9 мая. Он полагает, что украинские власти понимают важность этого праздника для российской государственности и будут стараться использовать его символическую значимость в своих целях. Пригожин отмечает что после потери города Бахмут вооруженные силы Украины будут пытаться обезопасить себя, атакуя с двух сторон и пытаясь перерезать боковые связи противника. Он ранее подчеркнул важность защиты флангов и сообщил, что они переданы под контроль Министерства обороны РФ. По словам предпринимателя и террориста, Потеря города станет серьезным ударом для украинского президента Зеленского, который будет нуждаться в величайшей победе. Пригожин полагает, что возможность использования тяжелой техники наступит в связи с теплой погодой в мае и приближением Дня Победы. Он также уверен, что День Победы играет значительную роль в боевых действиях на фронте. Тригожин считает, что Россия пытается приспособить свои военные действия к символическому значению этого праздника, так как это имеет большое значение для российского общества. Вопрос же не в том, чтобы мы весь мир победили. Конечно, мы весь мир не победим. А вопрос в том, что нахрен позор не терпите. Я 10 лет за эту страну просто зубами грызусь последней. И делаю все, чтобы она хотя бы выглядела великое. С 2014 -го года Сирия, Ливия, Суданы, Цар и все остальное вот просто вот так вот по кругу. А тут вдруг обосраться и дождаться, когда начнется контрнаступление, они пойдут через наши границы. Кстати, вопрос, а как пролетают беспилотники у нас на территорию? А как у нас бомбы падают на территорию? А как ДРГ проходит на территорию? Где вся эта вот машина, которая должна территорию охранять?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 Если сегодня не отрегулировать эти винтики, то самолет рассыпется в воздухе. Что будет с Украиной при провале контрнаступления? Рассказали в США. Американские журналисты уверены, что Украина имеет окно возможностей для победы над Россией. Правда, оно не может быть открыто вечно. В СМИ утверждают, что Украине следует поспешить с началом контрнаступления, иначе она рискует потерять поддержку Запада. Тем не менее, если киевское контрнаступление провалится, Украина также может лишиться поддержки США и их союзников. Киев оказался в безвыходном положении. Начинать наступление крайне рискованно, а не начинать невозможно. Авторы статьи подчеркивают, что без решительной победы на фронте западная поддержка Украины может ослабнуть, и Киев может столкнуться с возрастающим давлением в отношении переговоров о прекращении или замораживании конфликта. Ну а что же будет в случае неудачи при контрнаступлении ВСУ? Наверняка многие из вас задаются таким вопросом. Многие говорят, опять же, что Запад тогда задумается, стоит ли дальше поддерживать Украину оружием. Запад тогда будет принуждать Украину к переговорам и так далее и так проще. Не исключаю на сто процентов такой вариант, вариант того, что они снова попытаются заморозить эту войну и перевести ее в замороженный конфликт. Но все-таки больше склоняюсь к тому варианту, что Запад не прекратит поддержку Украины, а только усилит ее, дав соответствующее вооружение, такое как дальнобойные ракеты атакам, э, к примеру, и самолеты F-16, потому что слишком много уже в эту войну было заинвестировано, слишком много стоит на кону для того, чтобы сейчас в одном шаге от победы остановиться. Поэтому даже в случае, на мой взгляд, в случае неудачи в контрнаступлении ВСУ, все равно поддержка Украины западом продолжится. В любом случае даже в случае наступления войск Украины, независимо от его результата, повторное наращивание потенциала Киева является маловероятным. Западные страны не имеют достаточных запасов техники, а внутреннее производство не удовлетворит потребности Киева до 2024 года, считают западные журналисты. Что же, друзья, а вы что думаете по поводу всего увиденного и услышанного? Обязательно пишите свое мнение в комментариях к этому видео, будет очень интересно почитать. Также еще раз напомню, проходите и подписывайтесь на другие мои крайне важные и полезные ресурсы, ссылки на них как в описании к этому видео, так и в первом закрепленном комментарии. Проходите там на наш фирменный телеграм-канал, где будут расположены достойные вакансии, их описания, достойных работ которое предоставляет мое агентство по трудоустройству в Республике Польша, собственно, где я сейчас и нахожусь. У нас есть различные работы, как для разнорабочих, так и для специалистов, как для мужчин, так и для женщин. Проходите, ознакаливайтесь и обращайтесь по номерам наших специалистов по трудоустройству, которые также в описании и в комментарии к этому видео, в том случае, если вы заинтересованы в достойной работе и жизни в такой динамично развивающейся европейской стране, как Польша.